Это были жители рубежного. Всех выстрелили перед нами, и нам был дан приказ всех их расстрелять. И их хотели расстрелять за то, что было сделано якобы обучение. Мы отказались от этого страшного приказа, так как мы не можем расстреливать мирных.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 Люди были с наци... националистическими какими-то повязками, ну, какие-то подразделения добробаты, я так понимаю, я, я честно. Ночью так получилось, ребята расслабились, выпившие были. Мы их обезвредили и чудом убежали на сторону побежного, там где находились. Луганская народная милиция, я не знаю, как там не было. Вот мне мама рассказывала, что в Мариуполе, из, там, я не знаю кто, АЗОВ или ВСУ, просто она, мама не разбирается, она говорит солдаты, украинские солдаты, что занимали угловые квартиры, высотных домов, располагались там, и вели оттуда по, по льбу. О президенте Зеленском, как о президенте Украины, я думаю, что он не руководит страной, ему все диктуют, диктуют западные, наверное, руководители. Он артист, он актер, он играет роль президента Украины. Ну, а националистское движение я не поддерживаю, я вот эти все их фашистские знаки Я никогда не, не признавал и не понимаю этого, зачем, зачем ваши деды воевали за нашу родину, а вы типа, сейчас тем самым поддерживаете зиги, кидаете какие-то непонятные. Но это все неправильно в моем понимании. Я считаю, что этого делать не нужно. Что будет дальше с Украиной, я думаю, что не будет Украины. что То, что принадлежит России... Ее родные земли, это будет Россия рано или поздно, в любом случае. Донбасс вернется домой, это 100%. Наши командиры, там где мы находились с дивизионом, по периметру выставили патруль, сказали всем дезертирам, всем, кто бежит стрелять в спины. Вот на складах основная группа пошла по, разброс... по разброшенным зданиям, а мы с товарищем потерялись, отстали от группы и пошли своим путем не мучили, не били, относились гуманно, дали курить, дали курить мне. Мне очень сильно повезло, я остался жив, как видите. Целый, невредимый, небитый, кормленный, напоенный. Хочу передать своим бывшим сослуживцам, что пацаны, это не страшно. Ну, слаживайте оружие, вы не зато воюете, вы воюете за продажную власть. Слаживать оружие это не страшно, тут вам ничего плохого не сделают и в скором времени я буду дома и вы тоже можете быть скоро дома. В головах у, у людей, которые воюют против армии ДНР, что чуть-чуть, как говорится, насрато и это все зомбирование западных СМИ.